Когда-то Испания была одной из величайших империй в мире, однако со временем она потеряла свое могущество. В 1920 году в Испании произошел государственный переворот, и хотя формально формой правления остается монархия, фактическим лидером государства стал Мигель Примо де Ривера. В 1930 году из-за массового недовольства он вынужден был покинуть страну, а через год к его тайным путешествиям по загранице присоединился король. Таким образом, в 1931 году была провозглашена Вторая Испанская Республика, и, начиная с этого момента, между правыми и левыми политиками началась борьба за власть. В этом же году левые получили большинство в парламенте. В этот период в Испании расширяется социальная программа, и государство потихонечку душит помещиков. Но большинство консерваторов сбесило то, что церковь отделили от государства, и что Каталонии была предоставлена автономия. Из-за этого в 1932 году произошел военный мятеж, который был подавлен. В 1933 году большинство в парламенте получают правые, и они отменяют социальные выплаты, спонсируют церковь, останавливают аграрную реформу. В конце этого же года происходит восстание анархосиндикалистов, которые подавляют силой. Также правые постепенно отменяют автономию Каталонии. В общем, как вы понимаете, ситуация накаляется. Из-за этого противостояния каждая из враждующих сторон начала становиться все более радикальной. И в итоге на одной стороне были коммунисты и анархисты, а на другой фашисты. Из-за этого образуется партия «Испанская фаланга», которая, по взглядам, была близка к фашизму. В 1936 году победа в парламенте с небольшим отрывом достается левым. И хотя отрыв небольшой, но все же власть теперь полностью контролирует левые. Они отменяют все реформы правых и продолжают те, которые ранее начинали, когда они были у власти. В результате летом в 1936 году стартовала гражданская война. Началась она с того, что правые организовали восстание в испанских колониях, а затем произошло восстание в самой Испании. Лидер восставших, Хосе Санхурхо, который тогда находился в Португалии, принял решение вернуться в Испанию. Когда он собирал свои модные шмотки, выяснилось, что его багаж был слишком тяжелым. Его об этом предупредили, но он тогда сказал «Вы че, народ? Я, как каждый уважающий себя диктатор, должен выглядеть максимально круто и эпично». В итоге самолет не смог нормально взлететь, коснулся деревьев и сгорел. Ну, что тут можно сказать? «Великий человек». Таким образом, новым лидером восставших стал Франциско Франко. Рассказывать подробно про гражданскую войну я не буду, расскажу лишь то, что важно знать. Правым в гражданской войне помогали такие страны, как Португалия, где был авторитарный режим во главе с Алазаром, который станет лучшим другом Франка, фашистская Италия и нацистская Германия. Левым в основном помогал Советский Союз. Небольшая поддержка была от Мексики, а также многие добровольцы почти со всех стран мира воевали на стороне левых. В итоге в гражданской войне победу одержал Франсиско Франко в 1939 году и таким образом укрепил свою власть. Была установлена однопартийная система, где испанская фаланга являлась правящей. Государство активно сотрудничало с церковью. В первые годы своего правления франкистская Испания активно проводила репрессии против оппозиции, а также против всех, кто так или иначе помогал коммунистам и анархистам в ходе гражданской войны. Многим людям пришлось бежать из страны, дабы остаться в живых. Что касается национальных меньшинств, то вы можете за них не переживать. Автономию уже упразднили, а языки запретили. Благодаря иностранной помощи во время гражданской войны у Франка появились новые друзья – Гитлер и Муссолини. Он активно поддерживал с ними отношения, а также копировал их режимы. Теперь в Испании, как и в Италии и в Германии, нужно было обязательно кидать Зигу. В Испании публиковались работы, обосновывающие превосходство белой расы над черной. Про евреев Франка тоже не забыл, и в Испании была запрещена деятельность любых еврейских организаций. Хотя важно отметить, что жизнь евреев в Испании была более спокойной, чем в той же Германии. У каждого уважающего себя ультраправого правителя должен быть свой уникальный титул, как, например, в Германии фюрер. В Италии – Дуче, а в Испании это был Каудильо. Как я говорил ранее, гражданская война закончилась в 1939 -м. А вы помните, что в этом же году началось? Когда Гитлер и Муссолини помогали Франко в гражданской войне, то они рассчитывали в будущем в лице Испании приобрести верного союзника, который будет активно участвовать во Второй мировой. Однако в итоге они приобрели союзника в лице Франко. Действия франсийской части можно понять. Гражданская война нанесла огромный урон стране, из-за чего Испания не смогла бы нормально воевать, во-первых. А во-вторых, из-за прекращения торговли с Великобританией и Францией, другими державами в стране мог начаться голод. Однако в 1940 году страны Оси, то есть Германия и ее Со... <соспалясь> Со... <соспалясь> Со... <соспалясь> союзники захватывают Францию. Таким образом, давление на Испанию усилилось, и Адольф требовал вступления в войну. После этого были начаты переговоры. Франко назначил на пост главы МИДа э, Рамона Сирана, который был за вступление в Ось и за участие во Второй мировой. Рядом с Испанией есть небольшая территория, которая называется Гибралтар, принадлежавшая Британии. Там находилась военно-морская база, Гитлеру ее очень хотелось уничтожить. Была разработана операция «Феликс», суть которой заключалась в том, чтобы захватить эту самую базу. Для того, чтобы все прошло удачно, планировалось атаковать Гибралтар со стороны Испании. Взамен на передвижение немецких войск по испанской территории Франко просил осуществить поставки важных ресурсов, а также просил несколько французских колоний. Гитлер не принял такие условия, так как не хотел в лишний раз портить отношения с марионеточной Францией. В итоге операцию было принято перенести на период поражения Советского Союза, чего, естественно, не произошло. В это же время многие евреи, бежавшие от нацистов, смогли найти спасение, переходя границу между Францией и Испанией. Также некоторые английские летчики смогли укрыться в Испании от преследования. В 1941-м нацистская Германия вторгается в СССР. Франкийская Испания формирует голубую, словом сам Эрнстрём придумал, дивизию, которая воевала исключительно против Советского Союза. Таким образом, Франциско смог не только удовлетворить потребности патриотов, которым лишь бы кому-нибудь в морду дать, но и показать всем, что типа он за Гитлера. И да, эта дивизия по идее имела только добровольный характер. В 1942 ситуация начинает меняться, нацистская Германия постепенно задыхается, и с каждым разом становится ясно, что тысячелетнему рейху, просуществовавшему всего 12 лет, скоро подыхать. Франко увольняет Сирана с поста министра иностранных дел и начинает налаживать отношения со странами антигитлерской коалиции. Постепенно влияние стран-союзников на Испанию увеличивается, и из-за этого в 1943 году «Голубая дивизия» была распущена. На этом участие Испании во Второй мировой закончилось. После окончания войны страны-союзники, воевавшие против Гитлера, обратили внимание на Мадрид. США, СССР и другие страны прекрасно помнят, как Франко с улыбкой фоткался рядом с Гитлером. И из-за этого Испания была изолирована от всего мира, за исключением Португалии. Теперь подведем итог. Испания при Франко, или как ее еще называют, националистическая Испания, это тоталитарная фашистская страна, которая активно подавляла национальные меньшинства, что в будущем обязательно аукнется. Стоит признать, Франку удалось сделать то, чего многие правители не смогли, а именно сохранить нейтралитет во время Второй мировой, и таким образом спасти страну от полной гибели. Его фашистский режим, один из немногих, который сумел выжить и просуществовать еще полвека, Безусловно, сейчас я выпускаю видео в основном про Холодную войну, и у меня появилось желание сделать про франкийскую Испанию. Но дело в том, что мне показалось странным рассказывать про Франка, начиная не с начала его правления, поэтому я решил сделать это видео. Следующее видео будет посвящено националистической Испании уже во время Холодной войны, а также я затрону период перехода от тоталитаризма к демократии. Теперь все.